Всем привет! Скоро Новый год! Это значит розыгрыш от нашей группы нашего канала Воддовый стрим. Честность розыгрыша подтверждена отзывами игроков, пройдите по ссылочкам под этим видео и увидите, что уже много лет мы разыгрываем, и к нам претензий еще ни разу не было, все по-честному, я отвечаю за каждый конкурс лично. А в этом году мы разыгрываем необычные призы, помимо того, что впервые мы разыгрываем оперативников, также впервые мы разыгрываем товар с сайта всемайки.ру, кстати, все за свои копейки, все за свой рубль делаю, а с разным дизайном, вот это я новый дизайн придумал, это типа киберспортивная маечка, ну а также с, нашей, с нашим логотипом любой товар на сумму 1100 рублей можете себе заказать разыграем мы это все 31 декабря перед новым годом самим <coughs> чтобы победить надо точнее, чтобы <coughs> поучаствовать надо вступить в нашу группу вконтакте подписаться на наш, на наш youtube канал сделать репост записи соответственно вконтакте будет опубликовано после публикации видео данная новость Ну а также написать свой игровой ник для того чтобы мы могли защитить розыгрыш от накрутки чтобы всяких левых чуваков отсеять один человек, один репост. Поэтому повышаем честность. Также я описал, да, что с сайта на 1100 и любой оперативник на выбор, соответственно, с сайта игры калибра. То есть любого без разницы, либо 800, либо там 900, либо 1000, не имеет значения, любой оперативник на ваш выбор. Так что желаю всем удачи. Ну а, тем, а тот, кто выиграет главный приз, хотел бы показать, что какие варианты можно забрать. Это там майки, штаны, там юбочки, маечки, там, да, кому что нравится. А вот такой вот вариант дизайнов есть. Кружки, чехлы для телефонов, рюкзаки. Там плакаты новогодние шарики. Даже, по-моему, есть да, новогодние шарики можно заказать. Вот это наш магазинчик. К сожалению, пока только два варианта доступны. Ну, лично у меня, да остальные находятся на модерации то что предыдущий вам показал но по вашему личной просьбе любой дизайн из этих вот я заливаю и соответственно вам заказываю это черный вариант он уже доступен для покупки и розыгрыша тут может кружечки всякие, беленький вариант ну еще раз черненький вариант в общем еще раз напоминаю условия очень простые очень честные ну честнее наверное нигде не найдете лично как мне кажется Потому что убирать накрутку по игровому нику, ну, мало кто на это решится. Ну, а мы, в принципе, это делаем. Нам, нам важны, говорится, не количество, а нам нужны живые игроки. Еще раз спасибо, что посмотрели данное видео. Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, соответственно, ставьте дизлайки. Пишите, что не так с этим розыгрышем. Ну, а с вами был канал вот и ведущий Анигулятор. Пока-пока. Увидимся на розыгрыше на Новый год.